Наконец-то мы подошли к самой важной практике, хотя они все сегодня важные, все очень классные практики. Но эту практику мне очень хочется вам дать. Это практика «Тотем Волка». Мы с вами попробуем соединиться с Волком. Не надо этого бояться. Волк вообще... Я вам уже говорила, да, что это очень интересное животное. А тотем, его темы это вот самопознание, духовный путь к поиску предназначения. И когда, если вам понравится, и вы можете и впредь использовать тотем волка, вы заметите, что контакт с собой станет более плотным, интуиция может увеличиться многократно. Вот. понимание себя вдумчивость появляется кроме того тотем волка он еще дает физическую выносливость дает силу вот. если будете практиковать то научитесь более разумно расходовать свою энергию до того как мы сейчас с вами приступим к самой медитации я дам вам настройку специальную настройку не удивляйтесь это специфическая музыка настройка на тотем волка мы ее послушаем буквально минуточку и приступим к самой практике Закройте глаза и просто попытайтесь настроиться с ритмом музыки. Глубокий вдох, выдох, глаза продолжаем, держать закрытыми. Примите комфортное положение тела и просто начните наблюдать за своим дыханием, как вы дышите. Мы уже с вами достаточно хорошо раскачались, контакт с собой хороший. Наблюдаем за своим дыханием. И обратите сейчас внимание на область живота. Сконцентрируйтесь на точке в центре пупка. Представьте, что там появляется светящийся шар золотистого цвета. Он мягко пульсирует в такт вашему дыханию. некоторое время следите за ним, пока не начнете его видеть и может быть чувствовать более ощутимо это может быть легкое покалывание в этой области тепло, какое-то распирающее чувство или что-то другое. Ладно войдите в контакт с этой энергией это ваша жизненная сила в которой потенциально содержится все, на что вы способны. Представьте, что с каждым вдохом и выдохом шар становится все больше и больше, достигая размера вашего живота. И в этом золотистом шаре появляется светящийся волк. Он тоже с каждым вдохом становится все больше и больше. Это как энергетическая матрица вашего тотема. Несколько раз произнесите слово волк. И наблюдайте за светящимся волком. Постарайтесь увидеть, что он дышит. А его дыхание отличается от вашего. Может совсем чуть-чуть, но все же отличается. Постарайтесь синхронизировать свое дыхание с дыханием волка. Это очень важный момент, поэтому на нем сконцентрируйтесь особенно. Синхронизируйте свое дыхание с дыханием волка. когда дыхание полностью идентично дыханию волка в светящемся шаре, вы можете представить или на самом деле стать на четвереньке или представить, что вы становитесь на четвереньке. То есть ваше тело должно повторить контуры тела волка. Начните дышать глубоко, в унисон с волком, представляя, как золотистый шар становится все больше и больше, а следовательно, образ светящегося волка становится больше и больше. Позвольте ему увеличиваться до тех пор, пока он не достигнет размеров вашего тела и полностью не сольется с ним. То есть вы максимально точно должны увидеть, как не просто образ волка внутри вас, а вы становитесь видением внутри него. Огромный светящийся волк становится чуть больше вас, а ваша человеческая оболочка и суть делается его частью, его внутренним миром. И вы продолжаете дышать, как дышит волк. Станьте волком. Позвольте себе раскрыться и отпустить на волю свои собственные чувства, Визуализируйте, как светящийся волк совсем сливается с вашим телом. Сначала представьте, как задние светящиеся лапы волка обволакивают ваши ноги и как бы пропитывают их, а ваше физическое тело медленно превращается в светящееся тело волка. Затем идет очередь рук — которые точно так же превращаются в передние лапы волка. Ваш корпус становится туловищем волка. И, наконец, мы подходим к изменению головы. Представьте, как ваше лицо чуть-чуть удлиняется и становится слегка вытянутым, приобретая контур волчьей морды. А затем меняются глаза, вы даже можете их слегка сощурить, чтобы помочь своим чувствам и ощущениям добиться максимальной реалистичности. И как завершающий стрих представьте, что у вас из копчика появляется волчий хвост. Видите себя в образе огромного светящегося волка. А теперь представьте, как свет постепенно становится темнее, пока не превращается в серую волчью шерсть. Почувствуйте, что вы стали волчицей. Сосредоточьтесь на своем сердце и почувствуйте, как в нем зарождается чувство уверенности в себе. Вы волчица, свободное и смелое существо, которое ничего и никого не боится. Ощутите это максимально полно. Эта уверенность идет от вашей животной природы. Вы — победительница, может быть, даже вожак стаи. Все люди — члены вашей стаи. Они преклоняются перед вашим авторитетом. Вы смелы, уверены в себе, не страшитесь ничего. Любая проблема перед вами меркнет. Можете представить перед собой какую-либо жизненную задачу, перед которой в обычном состоянии вы пасуете. Это может быть какое-то событие или человек, который мешает вам быть счастливым. Когда нужный объект будет представлен, мысленно зарычите, и вы увидите, как проблема или человек поежится от вашего рыка. Почувствуйте свое превосходство, посмотрите на проблему волчьим взглядом, так чтобы из ваших глаз струился мощный свет уверенности в себе и свет вашей силы. Смотрите, как на все, на что бы вы ни смотрели, перед вами сжимается, вы волчица, вы готовы на любые свершения. Вы больше ни перед чем не остановитесь. Вы абсолютно самостоятельны. Вам не нужны никакие доказательства вашей смелости и уверенности. Вы готовы порвать в клочья любого, кто станет на вашем пути. И это ощущение внутренней силы дает вам такое чувство превосходства что вам совершенно не нужно все время показывать свой оскал. Вы можете оставаться спокойной, ощущая внутри себя силу, но все равно все окружающие будут ее чувствовать. Больше никто и ничто не сможет стать у вас на пути. Когда вы максимально полно все это ощутите в себе, внимательно сконцентрируйтесь на своем дыхании и постарайтесь его запомнить. Впитывайте в себя дыхание волка. Замечайте, как при этом движется ваш живот и грудная клетка, какие эмоции переполняют ваше сердце. После этого вставайте на ноги, сохраняя в себе ощущение, которое вы только что пробудили в себе. И хоть теперь вы стоите на задних лапах, вы все равно остаетесь смелой, уверенной в себе волчицей. Несколько раз повторите мысленно «Я волчица! Я волчица!» Постарайтесь связать эти слова с тем состоянием, в котором вы сейчас пребываете. Можете на самом деле стать, сделать несколько шагов, чувствуя упругую и в то же время уверенную походку. Ваша спина прямая, взгляд открытый, готов встретиться с проблемой лицом к лицу совершенно не испытывая страха. Пребывайте в этом состоянии, ощутите его. Можете мысленно проиграть ситуацию, когда вам нужно проявлять свою энергию волчицы. Когда закончите, снова сядьте и спокойно подышите и чтобы вернуться в свое человеческое состояние снова представьте как ваш образ волка начинает светиться и потихонечку уменьшаться визуализируйте как волчья шерсть становится светом и потом она уступает место вашей человеческой форме Представляете, как светящийся образ волка заменяется человеческим и понемногу уменьшается, пока снова не станет маленьким светящимся волком в центре золотистого шара, расположенного в вашем животе. Растворите этот образ в себе, но на подсознательном уровне не теряйте с ним связь. И теперь, как только вам понадобится в жизни энергия волка, вы сможете с помощью слов ⁇ Я волчица ⁇ пробудить ее в себе и решить любую проблему, как это сделала бы смелая и уверенная в себе волчица. Делаем глубокий вдох, выдох через стопы. Постарайтесь максимально ощутить поверхность, на которой вы сидите. Ощутите контуры своего человеческого тела, почувствуйте себя в теле. Пошевелите руками, ногами, потрите, похлопайте себя. Потрите, чтобы максимально чувствиться в своем теле. Я уверена, вам понравилось это путешествие и это состояние смелой и сильной волчицы. Найти его. Конечно, для того, чтобы это стало устойчивым, это качество уверенности и силы, нужно несколько, не несколько, а много раз да, провести медитации, таких по соединению с тотемом волка. И может даже подключить свое воображение и в своих медитациях отправиться в лес, в степь, максимально чувствуя тело, вы можете это делать, практиковать. Для первого раза сделала необходимую вам базу, потому что с вам нужно начинать работать очень деликатно и медленно. Вот. Практикуйте эту практику, особенно когда вам предстоит какие-то… Не знаю, важные встречи, переговоры, как-то вам нужно отставить свою позицию, вы можете входить в состояние тотема, брать тотем волка, и это наполнит вас необходимой смелостью, решимостью вот, нужным состоянием. И если вам это понравилось, то можете практиковать больше и постепенно начинать еще и двигаться, да, то есть мысленно отправляться в лес, мысленно отправляться в степь, максимально дружить со своим тотемом, максимально с ним, не знаю, сливаться, можно общаться, разговаривать со своим тотемом «Олка». Люблю этот тотем, он действительно очень наполняет очень сильной уверенностью, силой, такой несокрушимостью. Так что пользуйтесь, мои дорогие. Надеюсь, вам практика понравилась.